Всем привет! Всем привет! С вами Алексей. Сегодня мы рассмотрим, как за одну минуту быстро забрать 50 токенов в cx. Заходим на сайт wcx.co. Вот, я уже здесь зарегистрировался. Ну, вам нужно будет нажать кнопочку тут зарегистрироваться, ввести адрес и создать пароль. Я зайду. Зайду быстренько так также регистрируемся быстро вот после того как вы зарегистрируетесь на вашу электронную почту вот, придет вот такое письмо нужно будет нажать кнопочку подтвердить адрес электронной почты нажимаем ее и вас перенаправит на страницу где ваш баланс будет показан как 50% cx вот здесь также вы можете распространять свою реферальную ссылку и за каждые пять друзей вам будут добавляться еще по 50 токенов вот за 5 друзей 250 за 25 250 вот, все на этом все так еще расскажу про эти токены я тут немножко прочитал у них планируется выход на биржу вот через 16 дней это значит уже в начале марта в конце февраля начало марта и цена каждого токера токена смотрите предварительная продажа токенов вот они здесь их продают нам ничего покупать не надо нам просто нужно бесплатно за забрать вот смотрите 1 x равен 010 доллара значит наши 50 токенов будут у нас равняться 5 долларов 5 долларов просто так за регистрацию забрали положили ждете ссылочку на данный сайт сохранили у себя в браузере в закладках как обычно я делаю вот выбери нажимаю тут сохраняю в закладках и все я про него забываю до марта в марте я захожу забираю свои 5 долларов и радуюсь также не забудьте подписаться на телеграм-канал крипто бонус hunter ссылочку оставлю в описании под видео ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на канал всем спасибо с вами был алексей до встреч до новых встреч